Здравствуйте, наступила пора сбора лесной клубники. Сборщики клубники собирают эту сочную ягоду. Глянем, что здесь у нас творится под дисплей клубники лесной. Вот видите, какая она темно-бордовая, уже поспелая, хорошая. Вот сейчас ее вот так вот царем сеточка. Вот сколько ее. Вот какие они хорошие гроздочки, густые, сочная ягода. Обширно здесь ее, чистый воздух, и красивая ягода, которая приманит нас к сбору ее. Потом будем ее употреблять в нужное направление. То на компот, то так покушать, удовольствие. Погода красивая, природа тоже хорошенькая. Ее очень тут много, если заглянуть под пусты, еще больше, вот она. что тут она прячется под листву солнышко, солнце парит хорошо. Клубники тут много, очень много. Просто ей плохо видно. Она прячется, надо разгребать листву, листья, и она вот под листьями находится. Клубника. Вот какая хорошенькая, крупненькая она. Тут много ее. Сколько мы набрали? Веточка такая красивенькая бордовая такая спелый, сладкая, хорошая ягода. Вот ну, сколько ее много, вот и тут. Продолжаем снимать видео по сбору лесной клубники. Прошло с того момента час двадцать, сколько минут, когда мы начали собирать, вот и вот яйцо нашего сбора. Вот. Одно ведерочку, которая хорошая. Клубничка. Вот Она. И вот вторая половинка. Собрала тоже вот сколько клубничек. Это за час двадцать. Клубники много, но солнце палит. Жарко паут и кусает. Будем завершать наш сбор весной клубники. Всем желаю успеха. Спасибо за внимание. Всего доброго всем желаю. До свидания. До новых встреч на моем канале.